Пучок света может быть параллельным, расходящимся и сходящимся. Расходящийся или сходящийся световой пучок можно изобразить с помощью двух лучей SA и SC, ограничивающих его. Направление распространения параллельного светового пучка можно изобразить одним лучом SB.